Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видео обзоре набор комбинированных ключей от компании Форсаж, код товара 5161. Немного о компании Форсаж. Форсаж это новый инструмент в Украине. Бренд белорусский, изготавливается инструмент на заводах в Тайване. Данный инструмент относится к классу профессионального. В Украине, как я говорил, строительного недавно, но уже имеет положительные отзывы. Много такого инструмента берут на СТО, на автосервисы. И пока что негативных отзывов мы не слышали о нем. То есть является профессиональным инструментом. Поэтому если вы ищете недорогой профессиональный инструмент, рекомендую вам обратить внимание на компанию «Форсаж». Так, набор ключей поставляется он в металлическом кейсе. Здесь логотип компании Форсаж выбит. Металлическая защелка. Набор состоит из 16 ключей комбинированных. Самый маленький ключ на 6 мм. Форсаж. Здесь номер согласно каталога на каждом ключе присутствует. Хром и размер 6 мм. Самый большой ключ на 24 мм. Кейс металлический. Внутри пластиковая вставка, в которой отмещаются ключи. Визуально ключам придраться невозможно. Все изготовлено очень красиво, без заусенец. Качественное литье. Как вы видите на видео, вот, покручиваем ключ. Вот сам рожок, если увидите. То есть, очень качественный инструмент. Поэтому рекомендуем покупки. Смотрите наши видеообзоры. Ставьте лайки и можете писать комментарии к инструменту. До свидания.